Добрый день! У нас в студии Леон Мазин, и вопрос, о котором мы поговорим сегодня. Что для евреев времен Ешо означало понятие маших. Вот Ешо ходит, говорит о «машехе», или, по крайней мере, вокруг него говорят о «машехе». Что было вот для людей тогда это слово, что оно означало? Насколько это вообще согласовывалось с Танахом и религиозной картиной того времени? Окей. Okay. Я вам хочу сказать, что на такой вопрос... Кто вам скажет, вот оно было так, это можно поставить знак «вопрос» потому что что там было две лет назад никто толком не знает и конечно новый завет раскрывает нам определенные вещи допустим андрей после того как ему рассказывают нафанаил там, помните эта история mm -hmm. он говорит: я нашел того которого ожидает yeah. весь народ То есть, у них были какие-то представления но только если мы говорим про этот случай ну что он мог видеть еще максимум что он мог видеть это исцеление возможно изгнание кого-то беса и возможно шикарнейшее истолкование священных писаний поэтому что там ожидали конкретно в лице машеха я думаю мы с трудом можем знать знаете сегодня когда говорят о временах второй мировой войны великой отечественной войны разные стороны по своему спекулируют о разных событиях да да какой второй мировой войны к сожалению, вот сейчас опять конфликт между Арменией и Азербайджаном. Каждая сторона показывает свои вещи, говорит, что ты прав, ты не прав. Как мы можем однозначно судить о том, что было 2000 лет назад? Но наверняка, наверняка были вещи, которыми Танах оперирует, давая какую-то картину, то есть как бы как для детектива, типа... И в народе, по всей видимости, ходили какие-то слухи, что он будет... Ну, вождем. Угу. Он каким-то образом истолкует Тору, и покажет ее глубины, то, что потом в каббалистическом мире э, раскрылась как сокрытая Тора, и, как мы знаем, это все только было развито примерно в 6-7 веке нашей эры, то еще Ишуа говорит, вам дано знать тайны небесные, то есть то что-то сокрытое, сокровенное, то есть он будет открывать это, он, как говорили, будет исцелять, ну, по крайней мере, э, определенных 5 разных уровней болезней, Помните, когда Иоанн из тюрьмы посылает к Иешуа спросить с вопросом «Ты ли тот?» Он говорит «Если я делаю 1, 2, 3, 4, 5, значит я тот». То есть какие-то вещи ожидались. Не знаю, было ли вот это вот представление, что придет Машех на белом коне, разрубит всех врагов Израиля, гора Сион поднимется до небес, и евреи будут жить только здесь, а все остальные будут внизу. Не думаю, да, не думаю что был этот концепт, хотя идея исправления мира постоянно присутствует. В ожиданиях евреев того времени, я вам дам пример, помните, когда Иешуа приходит на пох... уже после похорон Лазаря, и его ведут к могиле, то сестра Лазаря ему говорит: Если б ты пришел раньше, не умер бы брат мой. А он говорит: верь, и оживет брат твой. Mm -hmm. Она говорит: Знаю, что в онный день оживет. То есть, идея того, что Машиях воскресит. Не мертвого, а всех мертвых тоже присутствовало. Существовало. Да. То, то есть, ну, наверное, какие-то такие картинки, которые мы можем там и здесь взять. Ну, я не знаю, насколько важно заостряться на этих моментах, что было в прошлом. Хотя, интересно, наверное, подумать. Спасибо.